Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня мы делаем второй расклад для знака Рыбы на май месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты, за помощь, поддержку постоянную. От всей души вас благодарю, Елена. Теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ожидает вас, дорогие рыбы, какие задачи перед вами стоят, какие энергии, события, настроения ждут вас в мае и а, по работе подсказки по отношениям по семье и возьмем одну карту трансерфинга реальности, которая, нас, а, которая нам покажет, как изменить реальность, меняя свои мысли, и свое мировоззрение. Итак, первая карта задач. Карта, ух ты императрица, шикарная карта, Карта говорит, ваша задача наладить в семье идилию, идеальную обстановку, любить, наслаждаться, заняться, может быть, своим телом вкусно есть, сладко спать. Да? Вот все, что у нас идет по знаком Венеры, под знаком любви, все вот в этом месяце это как стоит у вас как задача. Кто-то по этой карте узнает, что. Забеременел, или у кого-то будет рождение ребенка, у кого-то родится идея какая-то новая, да, бизнес-идея возможно, которая принесет результаты через 9 месяцев. Карта говорит о том, что силы вы будете набираться именно в семье, на природе, где у воды, где-то в лесу, да, в таких местах, где вот с природой напрямую идет контакт. Давайте посмотрим. Ну, семья, да, как главное идея, как главная задача этого месяца, семья, любовь, давайте посмотрим по событиям, шикарный расклад у вас, смотрите, какие карты хорошие события идут, десятка пентаклей, род, семья, объединение, совместные какие-то, может быть, праздники, решение финансовых вопросах если вот нужна будет помощь, обязательно ее получите, это может, какие могут быть события, да, свадьба, регистрация, рождение ребенка, вот, кстати, да, может быть, узнаете, что беременные, да, весь род, там, все родственники будут радоваться, там, отмечать решение таких вопросов, как покупка, может быть, жилья, недвижимости, квартиры, земли, для членов кого-то рода, да, помощь от рода, может, складываются люди на подарок или складываются на то, чтобы вложить на будущее своих детей, Вложения какие-то, может будете делать в банк, положите детям на будущее, на обучение, да, чтобы копились деньги, инвестировать куда-то будете. Но, ну, в общем, это позитивная карта для семьи, для рода, для финансов. Деньги э, будут, и как бы это будет, ситуация вас устраивать. Если вдруг это не так, то карта говорит, возможности шикарные для того, чтобы поправить свое материальное положение. Иерофан. Смена социального статуса. Старший аркан. Смотрите, уже три да, старших аркана. Важный месяц. Иерофан говорит о том, будет, о том, что будет смена статуса. Что это может быть? Можете поменять работу. Можете уйти в отпуск, на пенсию. Вот, кстати, если рождение ребенка, это тоже смена социального статуса, потому что вы приобретаете статус отца или матери, или дедушки, бабушки, а статус учителя, если вы, например, заводите какой-то блог, начинаете чему-то учить людей, записываете какие-то видео -уроки, да, это тоже смена статуса. Ну, также эта карта может говорить о том, что, возможно, вы будете пойдете в церковь, доцан да, или мечеть, да, будете, может быть, на каких-то присутствовать таких ритуалах, как крещение, венчание или что-то наподобие этого. Это тоже будет важно для вас. Также это может быть обучение, когда вы начинаете какой-то проходить курс, чему-то учиться, да, или сами учить, становитесь преподавателем. Это также может быть поход в музей или работа в библиотеке над какими-то трудами. Может, вы пишете книгу и собираете какой-то материал. А вообще, эта карта советует, что в этом месяце соблюдайте традиции своего рода, своего народа. Будут какие-то, может быть, важные праздники или моменты в семье, в роду, в ну, в народе, да, может какие-то или церковные какие-то праздники по вашей вере. И вот это будет важно правильно провести, соблюсти все традиции, да. Если это касается работы, то нужно соблюдать дисциплину, инструкции, да, порядок, все делать по закону. Тогда вас ждет успех и процветание. Верховная жрица. Карта немножко такого уединения, когда после вот этих всех праздников, каких-то событий да, на людях, когда вы захочется уединиться, да, захочется углубиться в какие-то, может быть, знания, в изучение чего-то, в понимании себя, заглянуть вообще, что я хочу, как я себя чувствую, что мне вообще нужно. Эта карта появляется еще тогда, когда у вас усиливаются какие-то способности эзотерического плана, когда начинает становиться сильнее интуиции, когда вы можете что-то предвидеть, предчувствовать, и хорошо вот по этой карте развивать вот эти вот ощущения, в смысле, вот это чувствование, да, замечать, а как я это чувствую, что я вот чувствовала перед тем событием или другим. И тогда вы поймете, как вам идут подсказки, через что вам идут подсказки. Также по этой карте может идти темы тайн каких-то, да, когда вам нужно сохранить какую-то свою тайну, да, чтобы это не вскрылось или если вы обладаете кто-то вам рассказал свою тайну, что не высказать не рассказать а, другим людям чужую тайну, сохранить ее нужно. А, для этого нужно тоже терпение такое и мудрость. Потому что иногда мы можем просто что-то рассказать, не подумав, да, на самом деле это чужая тайна. Что еще здесь может быть? Изучение эзотерических каких-то книг, знаний, Таро, нумерология, астрология или консультацию какого-то такого человека по поводу своих каких-то дел, своего как развития. Давайте посмотрим по работе, по отношениям. По работе здесь у нас, конечно, есть какие-то задачи, да, есть какие-то проблемы, которые нужно решать. Карта говорит о том, что посмотри реально на какие-то вещи, увидеть вот эту правду. На что-то ты закрываешь глаза, на что-то ты не хочешь видеть. На самом деле карта говорит, что все, хватит. С этого месяца, да, с мая месяца нужно что-то делать по-другому в работе, да. На что-то нужно обратить серьезное внимание. Даже иногда карта говорит, просто прими какую-то горькую правду, может что-то открыться, что-то вылезти наружу, да, вот здесь у нас карта тайн была, может в работе, да, что-то может открыться, поэтому будьте осторожны. И кому-то эта карта говорит, что вы можете в чем-то или в ком-то разочароваться. По этой карте могут быть какие-то разговоры, раздоры, разборки, выяснение отношений. Здесь тоже надо быть аккуратнее. Ну, в общем, на работе есть на чем работать. Здесь надо просто быть, чтобы вот эту карту хорошо пройти, это просто надо посмотреть правде в глаза. Если вы эту правду принимаете, если вы понимаете, что и почему происходит, тогда вы знаете, как решить вот эту проблему. Давайте теперь посмотрим по отношениям дама мечей. Дама мечей, во-первых, это женщина, которая может оказывать влияние на вашу семью, на ваши отношения. Если здесь идет какая-то помощь и поддержка, да, надо прислушиваться к этому человеку. Если здесь идет вмешательство, то карта говорит, надо защищать свои какие-то границы. Или просто человек будет, часто вы будете видеться, или как-то будет много общения с человеком. Также по этой карте могут идти какие-то Документы, да, работа с документами, оформление каких-то документов, переоформление документов, получение каких-то разрешений в государственных или других каких-то органах. Может быть, нужно будет проконсультироваться с кем-то, да, как оформить правильный документ. Это может быть нотариус, там судья, адвокат, или налоговый какой-то работник. Поэтому, ну, вот если этим будете заниматься, то по карте как бы это еще важно, да, что-то оформить, что-то подписать. Здесь могут быть какие-то договора, подписаны быть. Карта еще может говорить о том, что будьте сдержаны в своих эмоциях, потому что по карте мечей мы готовы рубить так с плеча, не подумав, не проанализировав, да, тем более, что ситуация на работе может нас подталкивать, да, к, к такому поведению. На самом, деле, на самом деле нужно сдерживать эмоции, тогда все будет хорошо. Давайте посмотрим теперь трансерфинг реальности. Вам выпадает 21-й аркан, старший вердикт, вердикт вершителя. И карта говорит о том, что вас всю жизнь оставляли, как поступать, что делать, кого почитать, к чему стремиться. Теперь возьмите себе за правило устанавливать собственные каноны. Вам решать, что для вас правильно, а что неправильно. Поскольку вы сами сейчас формируете слой своего мира. Пользуйтесь этим правом, потому что вы живете в своем мире, да, и вы имеете право создавать такой мир, который вы хотите. Если вы в чем-то сомневаетесь или ощущаете угрызение совести, значит, ваш вердикт теряет силу. Приняли вы какое-то решение, начали сомневаться. Вс, сила потеряна. И уже ничего не получится, или получится не так, как надо. И уже вы превращаетесь из такого законодателя, который что-то решил, да, в подсудимого. Потому что начинаете себя ругать, может быть, да, что я неправильно что-то сделал или поступил, или не, неправильно делал, там задумал, ничего у меня не получится. Вот такие негативные мысли могут быть. Но дело не в том, насколько вы правильно думаете или поступаете, а насколько вы уверены в своей правоте. Наверное, видели людей таких, которые э, ну, всегда считают себя правыми, и у них действительно все